Друзья, у нас стартует новый проект «Бизнес Bay, и это проект от застройщика «Эллингтон», у которых всегда дефицитные проекты, их всегда раскупают очень быстро, а в условиях сегодняшнего рынка, наверное, он разлетится за один день, как и наши прошлые старты. Всем привет, с вами Даниил про Прадубай. Магомед – это представитель застройщика «Эллингтон», который сейчас и поможет мне э, вас сориентировать в плане анонса, что же будет за новый проект. Нет, что мы знаем уже на сегодняшний день о проекте, его название, его локацию? Расскажи вкратце, пожалуйста. Да. Всем добрый день. У нас выходит новый проект, наш первый проект в Бизнес Бэе. Он будет называться «Кейсайд». Будет находиться проект прямо напротив канала с прекрасным видом на Буш-Халифу. Пока информации конкретно ничего нету, но мы уже принимаем интерес, потому что так как это наш первый проект в Бизнес Бэе, спрос колоссальный. Информация есть только по локации и по этажности. Как я и сказал, локация будет находиться прямо напротив воды. С виду на буш калифу С красивым плакатом и восходом Здание будет 16 этажей жилых И 3 подима. От земли получается 19 этажей Так, Вот как раз мы стоим рядом с макетом в одном из ваших прошлых проектов в Даунтауне Д1 Даунтаун 1 Короче, этот проект, он похож чем-то поэтажности такой небольшой клубный дом А вот, друзья, я приехал вживую вам показать Этот проект от Эллингтона Согласитесь, здесь он смотрится Даже лучше гораздо чем на макете. А, и так все их дома они ну, то есть настолько классно строят, что эти их комплексы они лучше, чем у конкурентов. Поэтому сюда и очередь, например, на заселение а, под аренду, под долгосрочную, даже то, что вокруг видите, да, красивые стеклянные фасады. Но это все а, в основном такие очень простенькая внутренняя отделка, ну, она чисто белые стены, и все. Эллингтон. Больше ничего нет. А Эллингтон, это вот именно дизайнерские бутик дома. Сейчас поближе что подойдем, покажу. Нет, ну правда, вы сравните с. Как на макете этот дт 1 и как в живую. Ну вот очень похоже, будет, кто то кто-то будет повыше. Здесь 12 этажей, там будет 16. Ну вот и сравните чисто визуально. Дом от Эллингтона и соседние дома от Мираса, от Ямара, в основном, от других застройщиков более крупных. Так сравните, как здесь шумно довольно-таки. Вот это, кстати, все город должен благоустраивать. А там на набережной уже все обустроено. И там просто вместо вот этого дороги шумной, там водичка будет. Представляете, как классно? Вот, посмотрите, на первом этаже здесь э, ресторанчики. Также будет, я думаю, там. Вот как вы сейчас обошли из здания, показать, как выглядит э, лобби. И, может быть, даже пройдем на бассейн. Вот, и главный вход, обалденные двери. Вот, посмотрите, как выглядит лобби. Я даже камеры не могу хватить насколько высокие потолки. Сейчас поднимемся на третий этаж и покажу вам быстренько бассейн. О, ничего себе декор такой оригинальный. такой нигде не видел. Вот у нас просто вестибюль здесь, общие зоны отдыха. Ну, давайте, конечно же, выйдем на бассейн. Вот как это выглядит. Посмотрите. Ничего сверхъестественного, но зато все очень со вкусом сделано. Отсюда, кстати, можно еще и посмотреть поближе, как выглядят фасады. Вот как у них сделано остекление, как у них сделаны балконы. Все это, естественно, красиво подсвечено ночью. Ну, оцените. Вот это у них как бы такой европейский стиль. Я показываю вам разных застройщиков. Есть там данный уп например, там у них чисто азиатский. Бингати он такой все с шиком, с лоском делает, а Эрингтон это самый такой стильный застройщик. У, него, у них прям uh, Live in Design их uh, слоган. И конечно это пользуется спросом у end user, то есть у конечного пользователя, кто у вас будет потом покупать. вашу квартиру куплен для инвестиций. Естественно, кстати, очень мало кто делает реальный Инфинити Пул, чтобы вот реально была стеклянная загородка у бассейна. Я очень редко такое вижу. А? Обычно вот такую вот делают просто имитацию. Вот здесь. Здесь не поленились, видите, что скажете, друзья? Теперь я донес до вас, вот, ну, в чем уникальность своего предложения, в чем его выгода и интересы есть. И таких квартир очень немного они строят. То есть не, не большими объемами застраивать вот э, так невозможно. Вообще, я вкратце объясню. Все проекты Эллендта, почему они так быстро раскупаются? Это бутик-застройщик, который строит небольшие по объему сами дома. Вообще у них не так много проектов, но в каждый они вкладываются с душой, правильно? То есть и дизайн у вас очень тщательно выверен. Мебелировка, техника самая шикарная от Мили. Я сейчас покажу. Следом в этом видео вкратце вам покажу шурум, который уже показывал не раз до своих клиентов, но мы еще раз посмотрим. По прошлому проекту шурум, как он Выглядит. И, значит, за счет того, что юнитов мало и люди заранее подают свой интерес, поэтому, как всегда, за один день все распродается. Итак, чтобы подать свой интерес, чтобы его проявить, нужно подать заявку с вашими персональными данными, с вашими паспортными данными и внести expression of interest, то есть депозит. Он возвратный в размере от 50 тысяч дирхам и более. В данном случае вы можете внести большую сумму, это даст вам приоритет при распределении юнитов. То есть, кто внесет большую сумму, тот первый получит доступ к выбору. Будут студии. One Bedroom, Two Bedroom, студии будет очень мало. На них, как всегда, ну, как бы даже не принимаете, вы, помните, дальше за Студии эти... будет слишком мало. Мы даже не рассчитываем на то, что мы будем получать. Шансы, конечно, есть, но они очень мизерные. Вот по моей оценке, если уже заходить туда в One Bedroom, в студии нет смысла сильно рассматривать. Они только на старте продаж такие востребованы. А потом в дальнейшем, наоборот, как показывает практика, и под аренду они не так уж ликвидные и под перепродажу. Поэтому если у вас позволяет взять крупные, более крупные площади, то стоит это сделать. Нет смысла например, дробить бюджет там на мелкие Конечно. площади. Это точно нет смысла. Mm -hmm. Просто, ну, есть люди с небольшим бюджетом, которые вот так вот, докуда дотянулись, там, до маленького дешевника, то тот и взяли. Вот mm -hmm. только этим обусловлено, ну, тем, что студии так быстро распродаются. Поэтому я бы спрогнозировал цену на One Bedroom, начиная примерно, там, от 1 600-1 800. Mm -hmm. Да, миллион, от миллиона 800 можно уже. Скай, скай, даже 1 800. Mm -hmm. Да, в пределах двух можно взять уже какой-то не самый Конечно. нижний этаж, уже хорошие виды. Так, друзья, ну и отдельно внимание тем, кто оперирует несколько большими бюджетами и готов рассматривать покупку этажа. Эллингтон готов делать скидки на балк-дил, то есть на покупку этажей. Это единственный застройщик сейчас, кто такие скидки делает, то есть ну домах там буквально два процента, шоба не делает вообще, там ну ряд других застройщиков как таких как крупнейших, как и Мармирас не делают вообще. Эллингтон рассчитывает как раз на балк-дил. Вот на таких инвесторов. Он собирается большую часть зданий распадать именно этажами и готов давать хорошие условия. Повторюсь о преимуществах. Это отсутствие внутренней конкуренции, это топовая локация. И, кстати, это единственный первый, точнее, проект Эллингтона в Бизнес Бэе. У них ничего не было до этого в Бизнес Бэе. У них в гораздо более скромных локациях все разлеталось этажами, разлеталось для инвесторов за один день. Даже там в дубай Хиллс, GVC, MBR City, то есть в таких районах, которые, ну, еще, назовем так, развивающиеся и там не так, ну, более отдаленные, и то там все разлеталось. Поэтому обратите внимание, для вас это, пожалуй, ну, один из самых интересных вариантов на сегодня на рынке. Кто хочет зайти, купить этаж, перепродавать его постепенно, более подробная, детальная информация по схеме такой сделки, по схеме перепродажи, пишите мне в личку, пока я скажу только то, что Expression of Interest с вашей стороны должен быть в размере 500 тысяч дирхам, чтобы выйти на переговоры с застройщиком на тему bulk Эта это сумма возвратная вы можете открыться в любой момент и вернуть свои 500 тысяч дирхам без проблем за счет локации этого проекта мы можем показать где он будет да. находиться вот туда что пройти да, и отсюда да, прямо да. из окна да. видно из окна офиса эллингтон я вам все покажу да. вот смотрите находится у нас офис эллингтон в Бурлингтон тауэр напротив Ну прямо из окна мы видим участок под застройку пенинсула я его показываю как такой ориентир вы наверное все его знаете этот проект и слышали про него и напротив вот, вот в том ряду домов будет стоять у нас э, Эллингтон. В чем плюс вот именно той локации? Смотрите, на, том, на той стороне стоит дом, и окна выходят одновременно на воду на канал Бизнес-Бэй. И в эту же сторону направлен вид на бурж калиф который вон находится вот с той стороны. То есть, когда у нас дома стоят на этой стороне канала, вам приходится выбирать Виды либо на воду на канал, либо на Бурж-Халиф, но там только городская застройка. А если мы с той стороны, мы смотрим так это еще и закатная страна вот здесь вот солнышко садится очень приятно с той стороны это самые люксовые виды. но оборотная сторона этого преимущества в том что если вы берете виды не на эту сторону а на ту то там труба короче там просто пустыня там нет ничего ну то есть там еще есть застройка дальше но там уже ничего красивого нет поэтому уж если брать под инвестицию этот проект то вот заходить заранее с expression of interest и выбирать топовые юниты по виду можно брать даже невысокие Этаж, правильно? Там Можно... прям будет вода, то есть прям очень тихое место. Вид прям с первого этажа будет. Там нету никакой дороги у вас пере... перед глазами. Там прогулочная набережная. Неважно какой этаж, важно какая сторона. И я уверен, что те, кто промедлит, уже не сможет взять на эту сторону вид. И это уже будет бессмысленно под инвестицию. Ну, тяжелее гораздо вам будет потом перепродавать. Ниже гораздо будет ликвидность и доход, если вы возьмете в том же здании, там, по той же примерно цене, но вы уже там проиграете существенно. Поэтому вот такой проект... Для где там всего будет 200 квартир вот из них будет самых ликвидных там ну штук 50 mm -hmm. те Конечно. которые будут смотреть сюда на первую линию Магомед кивает он согласен с моими выводами? Ну, конечно, вы все говорите правильно, да, проект будет очень бутиковый, тем более именно сторона с видом на канал будет максимально лимитированная, потому что вы сами понимаете, что все хотят самые лучшие виды, самый лучший локат, самый лучший этаж. Если вы хотите заходить на этот проект, желательно сделать как можно быстрее и э, как можно чуть-чуть повыше средней э, стоимости его вносить. Да, и еще нюанс в том, что, как правило, самые видовые юниты это не, это не мелкие площади, в студии там точно не будет а с отсвитывать на канал. А, как бы не вышло так, что там только двушки будут. Ну, короче, там нельзя по цене ориентироваться mm -hmm. на минимальный вход, чтобы mm -hmm. взять топовый вид. Это вы тоже должны понимать. Ну, то есть, ориентируется на 2 миллиона дирхам плюс. И вы тогда возьмете топчик, что будет ликвидно под перепродажу. Можно выглядеть еще из того окна? Мы сейчас попробуем зайти в бэк туда, mm -hmm. потому там прям я покажу конкретный участок, где будет находиться. Вот специально для меня открыли, <laughs> провели yeah. Вот, смотрите, я сейчас приближу. Это конкретный участок, на котором будет у нас находиться, но вы видите, назад окна будут смотреть уже в соседнюю башню, по сторонам слева-справа тоже дома, а там, но ну, они не прям вплотную будут, но как бы вот, ценен будет только фронтальный вид ну, можно взять еще боковой вид вот, который будет из, из юнитов находящихся ближе сюда, он будет такой угловой боковой, он тоже будет ценен Только да. проблема в том, что нету еще пока конкретных флорпланов, планировок я даже не могу сказать, какая квартира, куда будет выходить, и эта информация будет доступна только тем, кто внес expression интерес. Вот, интерес. вот день старта Понимаете? Ну вот такой рынок в Дубае Ничего не могу здесь с сделать И моя задача донести до вас максимум преимуществ И предупредить о том, как сделать Хороший выбор, чтобы на этом а заработать есть. Так, ну и вот а, а, Зашли мы в шоу-рум Чтобы показать вам, как примерно Выглядит будет отделка и за что Собственно ценит Эллингтон То есть расскажи, вот что здесь будет из техники, из мебели а Во всех наших проектах кухонная техника Кухонная мебель, санузлы идут за застройкой Также идут за застройкой шкафы Не идет только мягкая мебель, грубо говоря, все что вы можете подвинуть не идет за стройкой. У нас также очень обширная квадратура, высокие потолки в среднем 3,2 или 3,5 метров. Так, вот сказал про квадратуру, очень важно, да, то есть mm -hmm. площади в Валентине идут выше среднего, то есть, ну, например, среднее одном bedroom это считается там 60, 60 с небольшим квадратом. А вот недавно был запущен проект, который быстро распродали от Sred Group, там наоборот площади были ниже среднего, там не было гостевого туалета, даже одном bedroom, там а, площадь была где-то, по моим оценкам, в пределах 50, может даже меньше квадратов. Mm -hmm. Здесь же наоборот. Вот сколько там? Около 80 у вас, не меньше. 80-90 метров. В у нас это One Bedroom Apartment. Yeah. То есть вот здесь у нас душка представлена в шоуруме. Но в целом вы можете сложить все представить. Вот это кухня. Вся эта мебель встроена, идет от застройщика. Действительно такая продленная зона. Плюс зоны хранения тоже увеличены. У меня есть с чем сравнить. Я сейчас живу в Домакт-Тауэрс. Там кухонка очень маленькая. И я хоть и не домохозяйка, но уже оценил этот дискомфорт. В Валента такого не будет. А вот это... Мрамор, отделка будет, кварц. конечно, немножко другая Наверное, mm -hmm. да, конечно, по, конечно. по именно Стилистике, по дизайну, но в целом Вот этот вот камень, плюс Дерево, плюс эти все мойки Стройка, это у вас Идет что, текка? Это у нас идет микроволновка я имею в виду марка здесь вот тег. У а нас у вас идет только европейская, еще бывает, да? европейская техника, либо тег, либо санусе, либо мили. То еще. Вот, смотри, вот эта такая мебель тоже будет строена. Она нет? не будет идти застройкой. Этого да, ничего не будет. Остальное, нет. здесь у вас white box будет идти, да? Просто белые да. стены. Да. Все, окей. Давай покажем санузлы еще, как то Конечно, у вас будет. конечно. А в данном юните у нас целых 4 санузла. Здесь у нас да. гостевой санузел. Только унитаз и раковина. Вот это все вот тоже будет. Конечно, идти все, строй, что вы видите, да, здесь все, будет идти застройкой. Двери, кстати, у вас тоже обычно, я посмотрел, просто по другим проектам вашим обычно всегда конечно это у нас санузел первой спальни здесь просто не ван не показаны двери потому что это шоурум здесь да, молочен дверных нету что проще было передвигаться да. да окей и это уже э -э санузел мастер бедрум то есть у вас будет двухсекционная да, двус... да наверное да двухсекционная раковина огромная секция для гигиенички также у вас будут шкафчики со встроенными отдельными отсеками и душевая комната со своей поставкой для ног и регулятором для, О, короче, для самых ленивых, да, для самых ленивых. <связь> отлично на самом деле у Эллингтона несколько шоурумов даже здесь в их офисе приставали. потому что каждый новый проект у них идет с отдельным стилем отдельным дизайном, все это тщательно проработано поэтому здесь мы показали как пример просто один из их прошлых проектов Посмотрите, что на новый проект сейчас уже просто не успевают делать шоурумы и нам не успевают выпускать брошюры такой рынок сейчас, говорите, все распродается но у Эллингтона всегда цены в рынке и за счет этого как бы никто не разочарован вы, если вы носите свой expression of interest, он вас то есть, как бы вас никто не заставляет потом покупать если вам что не понравится поэтому естественно свое решение покупки вы приняете только тогда когда увидите конкретное предложение квартиру с ее ценой уже будут рендеры макеты все вы посмотрите прежде чем принять решение подписать документы либо что-то не понравится вы вам вернут эти деньги как внести expression интерес? Спросите спросите у меня я вам отвечу вы можете по карте это сделать либо через меня просто скинуть мне рубли я завезу сюда внесу от вас кэш скину вам приходник все это отточено у меня почти все клиенты из россии не ну, редко есть иностранные карты. Поэтому это все мы делаем без проблем. Так что главное в этой ситуации это просто вот по сегодняшнему рынку ну, не промедлить. Не зайти сюда в последний вагон, чтобы взять какой-то уже там неликвидный юнит. Вот что точно я вам рекомендую. Да? Все. все. Пишите, друзья. С вами был Данил. Продубай. Всем пока.